Добрый день дорогие друзья я хочу представить еще одну социальную сеть старт Pips, которая будет аналогом фейсбука и что интересно она будет также как view tracker wavescore также платить за участие в этой социальной сети также это еще одна сеть которая платит за участие Эта социальная сеть она не просто сам по себе она платформа star это очень хорошая платформа где можно покупать рекламные инвестиционные пакеты и зарабатывать на этом деньги. И вот вверху есть ссылка такая, что если на нее кликнуть, то можно перейти на регистрацию в этой социальной сети. Ссылку для регистрации в социальной сети я также вам напишу в описании к данному видео. Здесь есть уже перевод этой социальной сети на немецкий, английский, испанский, допустим, португальский и турецкий языки. Вот еще два языка, я, три даже я. Не совсем знаю, Ява, Медонезийский, еще какой-то там язык. Ну, в общем, перейдено на много языков. И должна быть очень-очень перспективной социальной сетью с хорошим заработком. Итак, регистрация здесь очень простая. Можно зарегистрироваться только по приглашению. И здесь, значит, попадайте на форму. Нужно заполнить ваше имя, фамилию. Потом юзернейм. Желательно, чтобы совпадал со шею, Либо можете придумать какой-то другой. Пароль, имейл и ваш пол. Мужской или женский. И подключайтесь регистрация очень простая заполнить чуть-чуть полей и потом после регистрации вы попадаете уже в такую полноценную социальную сеть вот так она выглядит здесь вот в принципе вот, если мы нажимаем на этот думаю, это подарки здесь но это здесь ваш affiliate link который вы можете уже давать вашим друзьям и знакомым вы также можете его облаковать на фейсбуке этот линк я это уже сделал здесь полностью социальная сеть вот видно что здесь есть и очень много чего, скажем, фотография, вот с площадкой. Я еще пока не совсем полностью разобрался, что здесь, ну, есть вот follow, можно кого follow, есть текст, фото, видео, музыка. Здесь все эти хэштеги, все уже работает. Вот я сделал свой первый пост, hello world. Так что это уже полноценная социальная сеть. Здесь планируются очень большие заработки, очень большие заработки, значит, еще раз по заработкам. Что у нас тут по заработкам? Вот, просчитаем мы по заработкам. Не то нажал, секундочка, грузится та информационная страница. Значит, по заработкам. Вот обещает 100 рефералов, это где-то порядка 150-100 долларов, 500 рефералов, 250-500 и так далее. Вот таблица, которую обещает, обещает, которую можно будет зарабатывать. И еще, если вы, допустим, не записаны в, э, в социальной сети, я просто вам скажу, что есть еще такая социальная сеть для тех людей, которые не участвуют в этой социальной сети, это ViewTracer. И здесь также есть вариант заработка. Обе ссылки для регистрации, естественно, будут в описании к этому видео. Я вас приглашаю, подсоединяйтесь, давайте зарабатывать вместе. И немножко история. Вот из газета, Facebook, да, вот писали, пишут в газете, вы, вырезка из газеты, что Марк Цукерберг пригласил 5 человек 9 лет назад, чтобы рассказать о новом, э, новой бизнес-идее, скажем так. И только два человека, два человека увидели эту идею. И сейчас эти 2 человека, они уже миллионеры, миллионеры. Действительно, вот этот, Дистин Московиц, имеет сейчас 6.5 Миллионов или биллионов, ну то есть и Эдуарда Северин. 3,4 биллиона или миллиона. Ну по-моему, миллион на английском это... А, миллиард. Биллион это в английском миллиард. То есть это два миллиардера. Что я хочу этим сказать? Я в этом ролике вам предложил участие сразу в двух социальных сетях. В двух социальных сетях, где есть шанс... И уже сейчас есть какие-то заработки уже сейчас есть какие-то заработки но есть шанс заработать скажем так через некоторое время серьезные деньги некоторые скажут а вдруг не получится вдруг фирма закроется еще там куча всяких а вдруг ну ребята ответ прост если вы участвуете в этой сети в этих сетях у вас есть шанс шанс а если вы не участвуете